Всем тихой ночи существует одна достаточно известная городская легенда под названием злой отто она говорит о том что где-то в америке стоит старый аркадный автомат с игрой под названием "Берзерк". это простая игра которая выходила на приставку Atari 2600 и на игровые автоматы суть игры в том что играя за палочного человечка вооруженного пистолетом нужно стрелять во враждебных роботов если проходить уровень слишком долго появляется смайлик который преследует игрока и если при появления не покидать уровень достаточно долго ехидный смайлик неизбежно убивает персонажа эту прыгающую морду прозвали злой отто автор разработчик игры утверждает что сначала увидел саму игру во сне и только потом начал ее делать создав в 1980 году ее именно такой какой она ему и приснилась в 1982 году случился несчастный случай человек игравший в игру умер от сердечного приступа и вокруг этого трагичного события вырос целый жанр городских легенд, связанных с проклятыми играми и игровыми автоматами. Их сюжеты довольно разнообразны. Проклятые игровые автоматы убивают, лишают рассудка или приводят к исчезновению людей. Наиболее распространенный сюжет говорит, что игрок, завершивший игру с определенным счетом, включающим в себя три шестерки, обязательно сходит с ума или пропадает. Так вот, мог ли SCP пройти мимо этого явления? Конечно же нет. В мире SCP в 1981 году компания Atari допустила большую утечку данных. Общественности стало известно о том, что игровая компания сотрудничает с CRU и разрабатывает нечто на основе паранормальных технологий. В 1982 году фонд предпринимает активные попытки заполучить эти разработки, что приводит к захвату набора предметов, состоящего из восьми телевизоров, подключенных к игровой приставке Atari 2600. При включении всех 10 устройств на экранах появляются лица людей, которые иногда реагируют на внешние раздражители. Поначалу фонд считал, что основной аномальный эффект объекта заключается только в том, что оказавшиеся поблизости люди подвергаются психическому воздействию. Они становятся предельно внушаемыми, видят галлюцинации и в зависимости от состояния входящих в объект SCP-2600 устройств испытывают перепады настроения. Также один из работников фонда обратил внимание на то, что исследователи проявляют слишком большой интерес именно к этому объекту. Однако изучить этот факт успел, потому что вскоре связь с учреждением фонда, где находится объект, зоной 92, была внезапно потеряна. Фонд пытался восстановить сообщение с зоной, но люди, направляемые туда, так и не смогли достичь ее входа, потому что испытывали непреодолимое желание вернуться обратно. Среди документации, которую агенты фонда нашли на месте изначального обнаружения объекта, были бумаги с достаточно непонятным текстом, в котором упоминается некий эффект Аркадии. Это слово в будущем еще встретится фонду. Однажды в местной газете небольшого американского городка появилось сообщение о том, что некий бизнесмен внезапно начал себя очень странно вести. На месте агента фонда увидели необычную картину. Мужчина сидел со своим сыном около работающего телевизора, к которому была подключена игровая приставка NES. Оба действовали и общались как маленькие дети, не проявляя признаков характерного взрослым людям умственного развития. На экране было сильно искаженное изображение, похожего на робота и улыбающегося существа. Аномальные свойства, как оказались проявлял картридж с игрой. Он был сдан на хранение, как SCP-1070. Записанная на него игра, будучи запущенной на приставке, откатывала умственное развитие игрока до состояния ребенка. На картридже была надпись Тенген аркадия Кстати, в реальности компания Тенген была дочерней компании Atari, которая в том числе выпускала игры на NES. Еще одной находкой, связанной с Аркадией, стала SCP-4605. В реальной жизни была такая история, что компания Atari зарыла под землю около 700 тысяч картриджей с игрой инопланетянин которые считаются критиками худшие в истории так вот в мире SCP зарытые картриджи оказались способны поддерживать друг с другом связь и образовать коллективный разум который представился как аркадий его-то фонд SCP поставил на содержание как объект 4605 довольно долго объект не проявлял активности пока в один прекрасный день не отправил на мобильный телефон одного из сотрудников фонда Файл, в котором была инструкция к игре Берзерк, той самой, о которой говорилось в самом начале видео. В ней, вместо обычного описания игры, были дьявольские символы и мрачные предсказания. Все немного прояснилось, когда фонд SCP нашел еще одну вещь, связанную с Аркадией, и обозначил ее как SCP-1926. Это была приставка Atari 7800, которая выпускалась в 1983 году. Приставка снаружи совершенно обычная. Внутри она состояла из органических деталей, из плоти, к ней вместо джойстиков было подключено два человека, которые внешне выглядели как люди лежащие в коме, однако они бодрствовали, но своим разумом находились в игре, запущенной на приставке. Игра эта, кстати, называется Sword Quest Airworld, Четвертая игра из серии Sword Quest, которая в реальности так и не вышла. Допросив одного из игроков внутри игры, фонд выяснил, что за всем этим стоит человек по имени Нолан Бушнил, личность Нолана раскрывает серия рассказов которых он представлен специалистом в области всего мрачного и непознанного. Когда-то Нолан увлекался черной магией и приторговывал веществами, награждал людей роковой зависимостью, взамен чего забирал не только деньги и здоровье, но и буквально отнимал душу у своих клиентов. Однако потом решил сменить сферу деятельности и основал студию, создающую компьютерные игры, которая стала партнером компании Atari. Правда, привычек своих он не оставил. Во всяком случае, злой магией увлекаться не перестал. Да и сама Atari в мире себе оказывается непростая. Компьютерной фирмой, ведь под ее офисным зданием обнаруживаются мрачные подземелья с узкими коридорами и неожиданно просторными залами с алтарями для жертвоприношений. В общем, Нолан почти как тот злой колдун, которого ловит немецкий филиал SCP. Но, судя по объектам и рассказам, более зловещие что ли. Atari в итоге перестала существовать, возможно, из-за деятельности фонда, а может, развалилась сама по себе. А вот детище Нолана, Аркадия, еще долго делала игры, на радость сотрудникам SCP, пытаясь осваивать различные новой ниши в области интерактивных развлечений. Например, она делает симулятор знакомств с достаточно всратыми персонажами. Вообще объектов по Аркадии достаточно много, и в целом они шаблонны. Берется какой-то невыпущенный Atari-продукт, ему добавляются мрачные потусторонние свойства. И вот готов объект. И как мне подсказывает отдел по дезинформации: все мы знаем, что аномалий не существует, проклятых игр нет, а в невышедших приставках нет совершенно ничего необычного. Но в хабе Аркадии, кроме всего этого, представлено еще несколько интересных концепций. Например, в SCP-5032 и в некоторых последующих объектах, связанных с Аркадией. Инженеры фонда, исследуя очередную необычную игровую приставку, увидели, что игры в ней написаны на языке программирования, который состоял из томатургических заклинаний. Программы, написанные на этом языке, могли обращаться напрямую к человеческому разуму и к потусторонним сущностям. Одна из игр, написанных на этом языке программирования, теперь известна фонду как SCP-720, и она действительно интересна. Это видео я начал с того, что рассказала городской легенде про злого Отто. SCP-720 это, наверное, лучше, ее интерпретация. Где-то в американской глуши находится зал игровых автоматов, и пользуется он крайне дурной славой. Среди местных ходили такие разговоры, что многие из бесследно пропавших в той местности были постоянными его посетителями. А так как дело было в мире SCP, в этом зале с игровыми автоматами вскоре появились люди в черных костюмах и унесли все странные игры. Игры эти были доставлены в зону SCP-28 и были надежно спрятаны в помещении с номером 720. Через неделю после того, как игровые устройства занесли в камеру содержание, на почтовый адрес секретной зоны SCP пришел конверт. Внутри конверта находился рекламный флайер, описывающий игру под названием Flapper, с одного из автоматов SCP-720 и вырезка из газеты со статьей о пропавшем человеке, 23-летнем программисте по имени Томас. Упоминается также пропажа шестилетнего ребенка. Сотрудники фонда решили запустить игру, и на экране появился персонаж в виде смайлика, и ему предстояло пройти 9 кругов ада, соответствующих таковым в произведении «Божественная конверта» комедия Данта и победить самого дьявола. Было отмечено, что во время игры персонаж постоянно пытается заговорить с игроком, проявляя признаки разумности, и его эмоциональное состояние с каждым диалогом заметно ухудшается. После прохождения нескольких уровней игры на экране вместо персонажа смайлика появляется мальчик с шариком по имени Тимати. Он ходит по уровню в виде зала игровых автоматов и в конце подходит к одному из них, от чего падает замертво. В завершении уровня проигрывается небольшая заставка, где душа Тимати втягивает в этот автомат сотрудники фонда продолжили играть и увидели новую заставку в ней персонаж тот что смайлик просит отпустить его После мультика начинается уровень с кладбищем, где на одной из могил написано, отнятый у нас ангельской пылью. Судя по всему в могиле лежит тот самый пропавший Томас, который, судя по некоторым другим намекам в объекте, был наркоманом, от чего и умер. Экран темнеет, и уже в следующей сцене мы снова видим мальчика Тимати. К нему подходит человек, который, вероятно, является Ноланом. Мальчик, похоже, не может ослушаться приказов Нолана, и тот вводит его в какое-то помещение, где после нескольких сцен дьявольских ритуалов злой колдун просто пожирает свою жертву. После всего этого, игра за главного героя в виде смайлика продолжается. Начинается сражение с Ноланом, линия жизни которого подписана как дьявол. Из диалога между злодеем и героем мы также узнаем, что главного героя зовут Томас. Завершить этот этап у сотрудников фонда не выходит, потому что устройство, на котором запущена игра, неизменно перегревается и отключается, даже если это мощный компьютер фонда. Этот объект добавляет Нолану интересных черт, ведь он, похоже, создает свои дьявольские игры, заключая в них души тех наркоманов, которые умерли от его веществ. Еще в те времена, когда он ими торговал, все эти несчастные подчинены темному разуму безумного игродела, и теперь они обречены служить ему в качестве персонажей внутриатских игровых автоматов. Довольно интересный оригин для злого то, как по мне. Всем удачного прохождения!